А. <смех> <смех> да? кто-то марета ой тарать на улице Слева, ну, это что такое сюда, иди. Гроб. Э -э мы не заказывали вроде ну, ну, то, так, да, сзади, прожди, отстань, отстань праздник достал О, спасибо так, это что там за гроб? Моп топ. Что то такое? Эй. Я вроде такого не помню. Да это для Эклипса, наверное, может быть. Гроб. Может -топ. быть. Шмоп. Шмоп. Ну что-то. Что тут? Ничего. Ладно. На ч прыгать тут не могу? Ладно. Не знаю. Бак. Так. Ну. Идти. Nee, не кто, там? Mm. Ничего не oh! видим. кто там? Подожди, давай Там кто лежит. Да подожди ты! Да подъем. Человек, или как Надо его или вот стой. Сейчас его вареньем оболью. Но. <quar Washington> Ой, не достал. Сейчас. Но. <Рис> <adequateulation> Сладко, наверное, ему там. Да. Привет, ты кто такой? Ты что Я увезла. Ну а что Это такое? Ты что Мы люди. Такое? Я Мы люди. А ну так вылази, как ты тут вылезешь? Ну, он так... а, ну вылази. он такой селать, ничего себе. За какого-то грабу. Мед. Вот да. у меня есть. Ну мед, не знаю, вот держи. Э, Будешь мед? мед. Точно, у меня есть мед. Мед классный. У меня очень волшебные слюни восстанавливают. Ладно, я пытаюсь какой-то кошмар твориться. Какая-то любовная. Ирония любовная. Боже мой. Я лучше закроюсь здесь. какой страхолюдина творится на улице. Надо все двери позакрывать, ну нафиг. На замки. Все, на замки позакрой двери все. Я чуть не родил. Я не знаю. у него красные глаза. какой-то странный. Иди, спать, всё. Если я думаю покрытить под меня и надел красный линзы, и думал, что станет вампиром, так не работает. Тебе не дал вампир свою кровь. Так, что мы что делаем? А вампиры а. вообще-то вампиров не существует. Что происходит? Ладно, пойду. Давай. Вот а, красиво, что а? А, что а что за гроб? А что за гроб? А что за гроб? Не закроюсь нафиг. Не страшно. Это вот. Ну... Не был даже никогда. Ладно, пошли. Только просто. ничего не играют. Только ничего не ну, играют. Страшно на улице сейчас находиться. На улице. У тебя тут такие. Я ну... На я тут... Давай. Хочу погоду? Это я не знаю, что такое декор. Что-то больше питаться живой. О, а, не знаю. Нусу, преврати меня, вот. пожалуйста, в кого-нибудь незаметного, И... чтобы я мог ну, да. за ними. Спасибо, Нусум. Ну, давай, выходи. А, да. Вс ⁇ создать... Давай. Все. Так, клубника. Э -э да. Вкусная, кстати. На. Ну, давай. В принципе, круто. Я не понимаю, что за гроб Ладно. Фиг с ним. Давай. Хорошо, я Так, скупнуться. Нифига. У, у меня нет. Ничего такого. Я так вот. наверное все равно вода не поинцай. Никак. Дриана. Нет, ты Дриана. Пойду. О, не всегда тут можно попрыгать с колон. Мне нужно Нет. Кровь Андрея, Кровь. Хрень, да. Короче, не Это же просто... О, а ты кто такой? Ты что такой? Я... меня зовут Клаус, я Первый раз я выжил, вообще, что звать, какой у тебя красными глазами? О, ты еще кто такой, а? Кто такой? Пойди покупайся со мной. Пошли покупаемся. Ой, ни сега. не что, пробовал нас? Их все. Кого? Да. Продави вот этого красного... Красного... красного глаза красного... парень. Иди за мной. А ты забудь, что нас видел так подожди а ну я тут один значит почему со мной никто не пошел ладно Принеси из дома бутылочку, ссылочку, налей туда крови. Я вас, я вас пришлю свои братьев. Ой. Да О, а а что, ладно, что, я что, покупался, что, теперь надо. и все. А пока что приступлю к чему я хотел приступить. Не понял. Нету. А, что так трудно Опа, и все. Ты где? Нет, А. Вот ты. Андрея, а дай, что ты там видел, а дай, что ты там видел. Дрея, вот тут... Срочно отдал мне. Дрея. Положи на место, тут, вот, нельзя ты... трогать чеснока. Слушай, я знаю, что там было. Фу, что? У -у -у. Вообще, вы вот ничего. А положи, что тут лежало на место. А, ты сам взял этот, у меня ничего нет. Он точно чеснок был? Да, и все. Книги никакой не было. Хочешь, я тебе обращу? Аг. Давай. Мне нужно буквально немного своей крови. Теперь ты обращен. А мне осталось тебя... Дусу в другого, а в другого дусу. Кадриан дома. Кадриан дома. Здесь это чучело не догадается ой ой, ой ой <связывается> Зайди вот сюда! Сюда зайди! Срочно, ты Какие горишь! Какие-то вы странные! Ты горишь! Что? Ты балбес, ты уже тебе кровь! И тогда ты станешь а. Эй! Эм... Адриан, Адриан! ладно. Какие Другим способом. Выводы, я покупаю, я солнце, а ты не Опа! Адриан, ты дома? Вот. Адриан. А а я могу ты Адриан, Адриан? Ты, ты, где? Где? Что? ты где? Я у тебя дома. Проходи. Где ты? где Сейчас я... У я... Вики. А, да, Привет. вот, я тут. Да <соединяя> выдабы. <-чо>? Прыгай, <соединяя> прыгай. А, прыгай, прыгай, прыгай. А. Никто <соединяя> Никто же не додумается заходить в мой груп и доставать оттуда кол с Белого дуба. <соединяя> как Всё, мне пойдём. нельзя это Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Мне нужно внушить, чтобы кто-то это забрал. Вампиры не могут отрагиваться до кола из Белого дуба, как он сильно подмагий. Похож, ты нигде привет. не видел. Привет, ты, а, ты, нигде не, ты нигде не видел логические. Слушай, а у я... Опрос, я не знаю, что происходит. Я следил, тот. Это, оказывается, какой-то вампир. Да. И нафиг. он вас заразил. Нафиг. Тебе надо выпить какой-то анти... антидот. У меня, конечно, так. есть антидот. У меня тут, конечно, есть парочку антитудов, но... На, вот угу. это вот попей. Типа, может. Ну, не хочу. давай. Если хочешь стать вампиром. Тут у меня кровь, смотри. На кровь дотянет на кровь. Нет, нет, нет. Тогда пей. Да, невкусно, но знаешь как ты называлось не очень прилично да не но... <свист> вкусно и не все вкусно и классно я сейчас пойду обыщу этот гроб а ты <свист> сделай вид то что ты подчиняешься ему хорошо <свист> ты <свист> делаешь <свист> ладно <свист> Всё, я вроде ты понимаешь, это мифы. Нам нужно. Ты нигде не встречал магические украшения, и камни чудес. Ты, Ты где? Этот... А? А, где? А, вот, я истребил всех. Так, все, Далее. я пошел. Ну, я знаю. Я вроде. Ля-ля-ля. Вроде у собаки это и видел там в сундуке какие-то много прямо вообще. Ля-ля. А, что, что а? через Я их через километр чувствую. Здравствуйте чудес в море <свят> а, ну мы разговариваем мы ищем камень чудес в <свят> море это волшебные камни которые похожи на чудес забудь что ты нас видел а что ты сейчас сказал курица тупая он курицу выгоняет курица выгоняет <свят> курица, курица тупая <свят> <в воздухе. свят> а ну, а че тут Я нет иди нет, сюда, сюда. Ладно. Я видел у тебя очки. Он из белого дома. Какие еще... Нет, не тебе хочу. Не так, Просто Уйди. Покажи. Знаешь, покажи. вот видишь. Видишь Видишь мой вот так поезд. Видишь пояс мой? Смотри, видишь поезд? Вот я сейчас, блин, возьму этим молотком и вот так вот по башке тебя. Вот так вот. Беребенка. Ты что, кто такой? нету. Нет, нет, нет, нет. Ну, постой, пожалуйста. Нет, нет. нет. Ой. Уходить, уходить, уходить. Что лично, это? Очень уходить, уходить. Беги, беги, за мной, за мной, за мной, за мной. Давай, давай. Он ну, дай. Боль, боль. Он давай. давай. Давай, давай, давай, за мной, за мной. Слышал сегодня на школе у котов хороший нюх, чувства и вообще все. Ага, Дождемся ночи. Пойдем, мне тут есть место. Мне СМС. -см пришла. От Гарины. С... От Варены. Помоги, пишет. Ну, помоги, помоги. Пойдем, пойдем. Вот, Ничего страшного. Потом, когда-нибудь, на следующий год поможем. Ничего себе. Ничего себе ты сильный. Так. Ты все сильный трансформация. Что, я хочу. Это тут просто, когда мистер Бак увидел, он сейчас занят, увидел то, что мне нужна помощь. У меня тут есть дружок, Ого. который помогает мне становиться. Так, план такой. Ты мы трансформи... Ну, ты трансформируешься? А, блин, у тебя же нет... Чтоб тебе дать такое. Что это? Ну, помо... ну питомец мой а -а. в кармане лежал. Игрушка, короче, знаешь. Понятненько. Короче, ты как их служивший, подходишь туда. А я отвлекаюсь, чтобы они смотрели прям на дом на мой дом. И... М -м -м. А я подхожу сзади и ударяю, кол. Пол из белого дуба. Я так раз еще чесноким лицо. А у меня нравится. вопрос. А у меня вопрос, как я превращусь -то? Ты будь обычным, обычным, обычным. Ага, типа хорошо. ты подчиняешься, все такое. Все, пойдем. Так, То стой, есть стой, стой, надо из заманить. А давай, Дусу. давай, давай. Я тебя покормлю обязательно, но еще раз, еще раз. Ничего себе, это душа тебя ну, или Спасибо. как там ты вращаешь, <свечу> ладно? Ну, так, <клев> Ладно. Все, идем, как ни в чем не бывало. Ты же, шка... Наступит ночь, и, это и, это и светов, встретишься там шоу, с ним. Все, тихо. А, <клев> <уже> <клев> настала ночь. Давай, давай. Она как <клев> дружелюбная кошечка берет я никому не позволю. Сегодня, сегодня день, когда восстанутся все вампиры. В ряду, тих, хор, тих, стой, все вампиры я встанут. сзади. Со мной, со мной, я здесь. Да-да-да. Может, быстрее? Ты-то иди уже туда. А я в сзади приду. Давай, давай, давай. давай давай У него там минут 10 займет это. А, скажи, чтобы они смотрели на дом Адриана, ты узнал тайну. Угу. И, и они тупые будут Эй, смотреть. Э, э, вы, блин! Ой, ты, блин! На, на, на, на, на! на. Тихо. Идите за мной, идите за мной, ха-ха-ха-ха-ха, не догоните, не догоните. Э, не догоните. Я работу. там, я секрет Адриана узнал, я секрет Адриана узнал. Иди на школу, балбес, наверх, а... наверх. А, на... а как я верх? Ну попроси, чтобы он тебя, он же твой босс. Кто? Ты где? <связь> Какой может? А вот настал... ты! Нет, нет! нет. Эй, эй! Мои <связь> Идите ко мне и узрите всю силу моих предков и потомков. Сегодня <связь> настал великий день, <связь> когда все вампиры-пятаты удачулись. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> нет. Ну, сейчас мы это проверим. Привет, вампир. Никто, не На. Давай, я пока ломаю факела. Хакела ломаю. На тебе его. Возьми его и умри, скотина. Ага, ага. Давай, давай, помирай, скотина. Все, Умри! Наверное, обратился обратно. <клышко> да, он, наверное, уже обратился. Пойдём! А, что? Ну, глазами еще надо поработать. Ща, мой мой. ну Лети, да. мой маленький амок. И убери а? эти глаза. О. Выкинь эту мусорку что? или сожги. Да-да. Не ну, важно за... кто. Не важно, я пошел. Вояж. Мне тоже пора. Надо еще мистеру ну, Багу ну, талисман дать. Ты. Так мусорку. Ну, Веселился. Мусорка. Веселился в школе это жад. Так мне не можно беселиться. Да как, блин? Ой. Да мне пора. Мне пора. Это же ты, тот самый павлин, да? да, тот самый. А... Тот самый. Да, вот тот самый. Мне срочно нужно с тобой поговорить. Так иди поговорим. Рука, Сейчас. Что мне нужно Кто сказал про школу? Привет. Это ты, брат? Про... Пойдем, пойдем, пойдем. Что? Говори что-то. Ты сказал нам. про школу что-то плохое. Вот, ты сказал. Лежала, какая-то книжка И ничего с ним не лежало Мне вон то, что с ним лежало, нужно вернуть и отдать Да не, какое-то, какое-то кольцо Ну я так, на мусорку вытяну. Ты тупой или ты придурок? Ну, а, а, это твое кольцо? Да я вместе с книгой выкинул, как бы. Тут, короче, вы вами про... Да, подожди, подожди, дайте мне рассказать. Тут бражник был. Что? Разберись. а Ты что от кого тебе будет плохо? Допустим, сейчас от меня. А случилось ты чё, больной? Ты че? Ну-ка, восстанавливай тут все? Свалил отсюда. Все, наконец-то. Передашь. Нет, да, нет, да, нет. Да, да, да. Там никого нет. Что ты сделал? Не переживай, все вернется. Я сказал хозяину отдать, а не тебе. чё в, в гроб, бражник, ты хочешь Вы... померить? Нет, ну всякие ладно? идиотские, Нет, как их зовут, придурочные браслете, которые олег, ходят, олег, снесли олег, тут олег, олег. кровать. Какую кровать? Снесли тут. Проджектор, проектор, проектор, проектор. все снесли тут и ушли. А восстанавливать не можем. Ну, еще и пропал. Вот фокусник. Фу, же, как б... Б... Да. Мы... Не... слепой, не увидим, как мой браслет меня А вот это кто будет чи... чинить? Кто? А что? Ну не знаю. Дайте мне тогда это я починю. и Сломал чини давай Ты же Ну я знаю. Смотри, что вот дайте мне хоть материалы, чтоб я поставил Значит. руками работай. Вот травка вот так раз-раз-раз. Все ладно все вышло. Видишь? Ладно. Да. Пойду я отдохну. апокалипсис а а Надо выйти поспать. А то мне уже едет маш... крыша крыша машина? <сосы>